С вами Екатерина Кузьмичева и сегодня мы поговорим о том, как не надо и даже категорически нельзя отвечать на возражения. Мы разберем целых 10 ошибок и вы сможете легко их избежать в работе с кандидатами. И прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы вспомнили конкретную ситуацию, когда вы пробовали работать с возражениями и у вас не получилось. Вспомните, как это было, что вы делали и к чему пришли. Сейчас, когда мы будем разбирать ключевые ошибки в работе с возражениями, постарайтесь найти для себя те, которые вы допустили. Обязательно поделитесь ими в комментариях. Работа над ошибками ⁇ это важнейший этап обучения. Первая ошибка ⁇ работать с возражениями без презентаций. Очень важно, чтобы вы поняли, что мы не отвечаем на возражения между делом, как они проводим презентацию на бегу. Если вы объясняете знакомому в двух словах, чем занимаетесь, то только с целью приглашения на детальную информацию. Встреча может считаться проведенной только в том случае, если вы встретились с кандидатом конкретно с целью проведения презентации. У него есть изъявленный интерес к вашей деятельности и желание зарабатывать дополнительные деньги. Все ответы на возражения даются после проведения встречи, когда мы берем обратную связь и разбираем все, что непонятно или вызывает сомнения. Возражения, высказанные до встречи и на ней до этапа обратной связи, вы фиксируете для себя и предупреждаете, что проговорите все это по итогу основной беседы. Но это не значит, что презентация – это ваше показательное выступление. Презентация – это всегда диалог с кандидатом, но диалог управляемый вами. И пока не дана вся информация, работать с сомнениями рано. Если же вы встречаетесь с возложением в простой беседе, когда заговорили о вашей деятельности со знакомыми, не нужно что-то объяснять и доказывать. Оставьте это до презентации. Скажите так. Это тема отдельного разговора. Если у тебя есть интерес, давай выберем время, и я покажу тебе всю систему работы и отвечу на все твои вопросы. Вторая ошибка – судить по себе. Разговаривая с другим человеком, всегда держите в голове, что он – это не вы. Помните, что разные люди имеют разные ценности, взгляды и цели в жизни. Более того, часто одни и те же слова мы понимаем по-разному. Поэтому прежде чем что-то утверждать в беседе с кандидатом, мы должны разобраться в его системе координат. Кто он? Чего хочет? Какими словами он это называет? И так далее. Для этого мы проводим презентацию в формате диалога и отвечаем на возражения в формате диалога. Мы узнаем нашего кандидата и даем ему ту информацию, которая нужна лично ему. И такими словами, которыми поймет лично он. Третья ошибка – обманывать. Никогда не обманывайте кандидата. Казалось бы, это элементарно, ведь мы приглашаем партнеров в бизнес. О каком обмане может идти речь? Но по моему опыту сетевики обманывают довольно часто. Некоторые преувеличивают доход, который получают на текущий момент в своей компании, стесняясь реального. Другие могут додумывать информацию о компании, которой не владеют. Третьи скрывают или искажают условия или порядок выплат. У вас может быть таких кандидатов за месяц сотня, но у каждого подписавшегося это одна встреча, которые он запомнит. И когда он придет к вам в команду и начнет разбираться в маркетинге, ваш обман наверняка всплывет. Любая нечестность в общении с кандидатом сильно скажется на ваших отношениях и, возможно, вы потеряете доверие человека, который мог бы стать для вас надежным партнером и хорошим другом. Не нужно обманывать. Четвертая ошибка – приводить список аргументов. Очень полезно знать аргументы в доказательство того или иного убеждения. Но когда мы работаем с возражениями, для нас важно в первую очередь услышать и понять человека, который сидит напротив, и помочь ему услышать и понять нас. Поэтому оставьте все аргументы себе а кандидату приведите именно тот, который важен лично для него. Для этого мы работаем с возражениями в формате диалога, внимательно слушаем кандидата, спрашиваем у него, что может служить для него убедительным аргументом в пользу того или иного мнения, и даем только ту информацию, которая имеет для него значение. Пятая ошибка – убеждать. Казалось бы, цель работы с возражениями – убедить кандидата в том, что бизнес ему подходит. Но это не совсем так. Невозможно насильно переубедить человека. В наших силах лишь дать информацию, которая поможет кандидату сформировать свое новое мнение. Старое мнение всегда сложено на основании какой-то информации, знаний, опыта, иногда слухов и домыслов. Это нормально. Мы не можем забрать что-то из головы кандидата, но добавить можем. Поэтому для формирования нового мнения мы помогаем кандидату получить новую информацию. Шестая ошибка – спорить. Когда кандидат говорит нам свое мнение, пусть и ошибочное и даже неприятное для нас. Худшее, что мы можем сделать, это сказать «Нет, ты не прав!». Он не обязательно злодей, дурак или подлец, если сказал что-то, с чем вы категорически не согласны. Мы уже проговорили, что каждое мнение формируется на основании какой-то информации. Логичнее не спорить, а узнать, на основании чего кандидат сформировал такое мнение, и помочь ему получить более полную информацию. Спор – это всегда конфронтация. А нам с кандидатом нужно быть на одной стороне, чтобы прийти к взаимовыгодной сделке. Седьмая ошибка – это проявлять избыточные эмоции. Но, во-первых, если вы в диалоге с кандидатом начинаете выходить из себя, это однозначно ненормально. Никто не хочет работать с психами. Конечно, бывает, что кандидаты выводят из себя, но частота таких случаев всегда обратно пропорциональна вашему профессионализму. Каждый раз, когда вы выходите из себя, это повод подумать. Почему я так реагирую? Что я чувствую? Почему я это чувствую? Если кандидат действительно ведет себя пренебрежительно или неуважительно по отношению к вам, прерываем разговор, заканчиваем встречу и провожаем его на все четыре стороны. С другой стороны, излишний восторг во время презентации тоже неуместен. Эмоции прекрасно продают но когда они избыточные, вы можете также вызвать отталкивающее впечатление. Проявляйте эмоции в меру, чтобы не прослыть психом или сектантом. Восьмая ошибка – игнорировать кандидата. Мы должны ответить на каждый вопрос и разобрать каждое возражение кандидата, чтобы у него выстроилась максимально полная и ясная картина. Это раз. И мы должны чутко реагировать на кандидата в процессе общения. Это два. Если кандидат перебивает вас вопросом, это может быть неудобно, но отреагировать мы должны. Обязательно зафиксируйте себе вопрос и скажите, что ответите на него позже, если сейчас вам нужно закончить другую мысль. Я рекомендую в процессе презентации после каждой смысловой части спрашивать кандидата, какие у него есть вопросы на этом этапе, и сразу отвечать, если вопрос необъемный. Если вопрос будет касаться информации, которую мы будем раскрывать далее, то так и говорим, что сейчас мы это все обсудим. И, наконец, если вопрос объемный или содержит какое-то возражение, сомнение кандидата, то фиксируем его для себя и говорим кандидату, что про это мы поговорим сразу после основной части. Также не стоит игнорировать кандидата, если он посылает яркие невербальные сигналы. Но это тема отдельного урока, очень большая. У меня этот материал входит в интенсив «Основы эффективной коммуникации». Там я разбираю, как выстроить идеальную встречу от «А» до «Я», включая невербальное общение. Ссылочку на подробную информацию об этом интенсиве я добавлю в описание к этому видео. Заходите, смотрите. Девятая ошибка – «Обобщать». Мы даем... Только конкретику. И в презентации, и в работе с сомнениями кандидатов избегайте обобщения. Чем конкретнее мы выражаемся и четче даем информацию, тем лучше. Используйте факты, используйте цифры, имена. Поработайте над своей презентацией так, чтобы она была конкретной и содержательной. Не бойтесь пользоваться вспомогательными материалами, чтобы не ошибиться или не быть голословными. Также не нужно обобщать мнение. Говорите за себя и дайте возможность кандидату самому сказать свое слово. И, наконец, десятая ошибка – решать за него. Какими бы мы ни были профессионалами в переговорах, есть кандидаты, которые к нам не присоединятся. Это нормально. Делая все, чтобы кандидат получил максимально полную информацию о бизнесе, мы вместе с тем должны оставить ему законное право на собственное мнение. Мы не можем решить за человека, что для него хорошо, а что плохо, и обижаться на него, обвинять за то, что он не хочет присоединиться к нам в команду. Дали информацию, положили зерно в почву, а дальше он сам решает. Это его законное право. Если вы не уважаете это право, пытаясь переубедить, то нарушаете личные границы другого человека. Таким образом, вы только будете отталкивать от себя людей. Когда же вы уважаете личные границы своего кандидата, он будет это чувствовать, им будет комфортно, и вероятность того, что он захочет с вами работать, будет значительно выше. Ура! Мы разобрали все 10 ошибок в работе с возражениями. И если вы досмотрели это видео до конца, значит вы действительно хотите развиваться и совершенствоваться в работе с возражениями. Вы на верном пути и заслужили награду! Вы можете первыми увидеть уроки по работе с возражениями, которые я подготовила в рамках этого цикла. Переходите по ссылке в описании и смотрите абсолютно бесплатно мой мини-курс по работе с сомнениями шаг за шагом. Выполнять эти полезные домашние задания, и тогда к концу мини-курса у вас будут не только знания, но и практические наработки, которые помогут вам без труда разобраться со всеми сомнениями кандидатов. Желаю вам удачи в работе. Увидимся в следующих роликах.